Доброго времени. Сегодня среда, теплое, купало. Все ждете стрим. Если все хорошо, то скорее всего в субботу будет. А сегодня просто думаю выпустить пока ролик на тему интересную. Мы нашли некоторые числа зверя и с ними поэкспериментировали числа ну вот как это получается гмоо продукт такие же и есть люди с генами змей пауков насекомых там еще некоторых животных тоже искусственно выведенных то есть они не под одной позиции находятся они разные но самое интересное они все четырехзначные то есть у них нету там названий как у нас у них просто цифры от, от четырех нулей 0000, до четырех девятых 9999 и предлагаю следующие Почистить свой организм, свое тело, и не только тело физическое, но астральное и духовное, от этих привязок. Они никак не сочетаются с чакрами или еще. Просто то есть проговариваете, что число. число чи, как скажем-то, живность от которая от четырех нулей ноль до четырех девяток, девять тысяч, девять. Весь ряд числовой покидает мое тело. Астральное тело и духов, духовное тело. Ну и все тела, которые может еще там есть. из разницы. Желательно это сделать под душем либо в проточной воде. Значит, что может произойти? Может вашу душу начать колбасить. минута 2, От двух до десяти минут. Кто-то видит что выходят черные сгустки, кто-то видит именно вот эти цифровые коды этих тварей. Через эти числовые коды к вам идет привязка, вернее привязка в том плане, что вас бомбят, когда вы не понимаете за что. То есть иногда давят, то есть прижимают, еще как-то. Избавившись от них, вы почувствуете совершенно другой мир. Например, мне сейчас пришлось поездить на электричке и без маски, просто без маски. Да, там где-то идет другой мир, там что-то болтают, оденьте маски, но ко мне... меня проходит мимо даже ноль внимания. Также и в магазине, оденьте маску, что-то дернулся, ну, обычно я ношу иногда, чтобы продавцов не штрафовали. Я говорю, нету, и, и дальше пошло да, просто... Как бы пробили, отдали товар и все, без всяких там, что-то там каких-то претензий или еще что-то, мой адрес. И за мной сразу еще таджик тоже без маски оказался. Тот, правда, пробурчал что-то на своем, ну и тоже им отпустили. То есть что происходит? Мир разделился. И сегодня тоже один из гончаров, который проэкспериментировал с такими кодами, Прошелся по магазинам, по всем таким Крутым, где требовали просто Маски, что без масок вас не обслужат И прочее Очнулась в том, что она прошла эти магазины Без масок на улице случайно Даже не попросили одеть эти маски То есть Вообще нет привязок К этому миру, то есть мир получается раздвоился. есть вот тот мир Который там Пытается под себя поджать вот Эти змееподобные Ядовитые и прочее живности и есть тот мир от которого мы выходим из матрицы в некотором плане получается поэтому <смех> Экспер... эксперименты <смех> продолжаются поэтому попробуйте Единственное, что я говорю что может минута две колбасить то есть душа как там один из гончаров сказал душа как на вулкане оказалось, когда вот это все отвязывалось. Единственное, что в течение... Это желательно повторять уже просто утром-вечером, потому что в течение трех месяцев эти привязки будут пытаться к вам снова подключиться. И самое интересное, когда уже какие-то проблемы начинаются, приходят, ну, бомбить, допустим, давить вас. То есть некоторые ощущают их на расстоянии, но так как у вас нет подключек, то они не могут к вам никаким образом воздействовать на вас. Поэкспериментируйте. И по стриму, если хотите что-то, какие-то вопросы задать, задавайте под этим видео. Если ссылочка на какое-то видео или там контент какой-то, там можете оставить, значит, смотрите, пишите комментарий, под комментарием пишите еще комментарий, и на третьем комментарии ссылка уже у YouTube проходит спокойно. То есть, чтобы я посмотрел, может быть, даже сейчас два дня есть, отвечу, может, прямо там чтобы не засорять уже стрим. Ну, а так, я думаю, времена идут, на данный момент времена переломные, и вот на этом стриме, может быть, какой-то перелом произойдет. <звы> точно? <звы> точно. <звы> да, точно. <звы> Все, счастья, радости, спокойствие, Русь, благодарю.